Однажды Бога попросил мужчина создать ему объект его любви. Бог отозвался, выяснив причины, и создал женщину из плоти и крови. Немного света лунного прибавил и солнечным сиянием осветил, вонрав он крутость голубя добавил, а стройно серный встанье воплотил. Создатель так увлекся над творением. Что наделил ту женщину слезой? Вселил в нее он молнии мгновение, легкость пуха он смешал с грозой, наполнил голос с пением, волтливостью сороки наделил, а в результате страстное творение всевышний для мужчины сотворил. Бог жизнь дыхнул прекрасное создание, просящему отдал его заказ. Бери. Имущейся, сказал он на прощание. Люби и береги, как Божий глаз. С тех пор мужчина, пленник и храните прекрасной смеси, отданной ему. Он муж, любовник, критик и ценитель. А все вопросы к Богу самому.